Твою мать! Красотища-то какая! Лепота! Вдыхаешь полной грудью этот прекрасный кубический воздух. В общем, я занимаюсь строительством здесь. И уже поставил фундамент. Вот, полюбуйтесь. Я бог. Я сотворю землю. Землю из ху. И это первый шаг к хуёвому будущему. Ой, бля, тану, ну, та да ну ребята, а я хуйня. Ты похер! А, а а а Где я? Кто я? Зачем я? Забуровали, демоны! Забуровали! Что делать будем, россияне? Что же они изверги делают? О, ну просто младишься. Да. Постреливать и вешать. Ой, блять, ёбаный ковт. А мы плавали в красном. Ну да, редко. Это всё моё. Всё моё. бли бл бл бл бл бл Если б было мое красным, стала бы жизнь тогда прекрасной. 慧娘我是慧娘